14 апреля в Елабужском институте КФУ прошло распределение студентов выпускных курсов 2016 года. У нас в университете проходило распределение выпускников по направлению педагогическое образование, психолого-педагогическое образование и профессиональное обучение совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан. К нам приезжал ведущий консультант отдела кадровой политики Министерства образования и науки Гузель Хайдаровна Гатаулина. Нас очень порадовал выбор ребят. Примерно около 30% наших выпускников собираются и планируют поступать в этом году в магистратуру. Есть ребята, которые идут служить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Более 90% остальных... Они... Они выбрали специальности, направления, вот, по которым они обучались, и в основном идут работать в школы и образовательные учреждения. Ежегодно ежегодном весеннем мероприятии приняли участие 132 студента педагогических специальностей, 134 обучающихся по направлению профессиональное обучение и 28 человек психолога педагогического профиля. Диана Авакян, Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Универньюз.